7 глава, 14 стих. Итак сам Господь даст вам знамение: все дева в чреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануэль. Кто знает это место Писания? Все знают это место Писания. Все дева в чреве примет и родит Сына и нарекут ему имя Эмануэль. Есть конкретная. Это цитата из Исаи, но Матфея ее повторяет буквально дословно. А все сие, про...» я читаю Матфея 1 глава, 22 25 стих. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: все дева во чреве примет ради сына и нарекут ему имя Иммануэль, что означает Бог с нами. Встав от сна Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень. Принял Марию, жену свою, и не приближался к ней, как наконец она родила сына своего первенца, и нарек ему имя Иешуа. Знаете, мы все люди грамотные. И сегодня очень часто мы встречаемся с такой темой, когда какой-нибудь политик или какой-нибудь деятель говорит какое-то интервью. Его снимают, потом вырезают какой-то кусок из его слов и используют конкретно вне контекста того, что он сказал. Кто встречался с такими вещами? И потом говорят, да он просто ну баран какой-то, или он расист, или он там этот, или он этот, или он пятый, или десятый. Берут какой-то кусок, вырезают это. Так вот вопрос, имел ли право Матфей, Цитировать это место писания, которое Исайя сказал леток за 800 до рождения Иешуа, применив его к рождению Иешуа. Имел ли он такое право или нет? Вы Знаете, что я вам хочу сказать? Это Алев Бет еврейской герминевтики. Герминевтика ⁇ это наука об толковании писаний. Что если Руха Кодеш позволяет тебе то ты можешь брать любое место, любую цитату, два слова, одно слово, 15 слов и применять ее в любом другом месте, которое по свидетельству Святого Духа является правдой. Если мы посмотрим на наших ортодоксальных иудейских братьев – и на Мидраши, БТ Мидраш, в которых они учатся, они такой системой герминевтики пользуются постоянно. В некоторых случаях явно, услышьте меня, притягивая за уши какие-то вещи, которые несуразно и не подходят, но их все равно вкручивают. Это целые-целые-целые фолианты можно читать на эту тему. В данном же случае, почему это место имеет абсолютную легитимность, чтобы взять место из Исаии и внести сюда, знаете, что, когда используют какое-то непроверенное лекарство, и говорят, ну, у нас там какие-то особые обстоятельства, ну, давайте попробуем, то ты играешь в русскую рулетку. Знаете, что такое русская рулетка? Так-так, а вдруг выстрелит, а вдруг нет, а вдруг поможет, а вдруг не поможет. В данном случае это не русская рулетка и не какой-то эксперимент, но мы сегодня, 2000 лет спустя живущие, наверняка знаем, мы уже знаем, что факт рождения Иешуа принес исцеление не с тысячем, не сотням тысяч, миллиардом людей. Это есть факт. На этом факте можно строить. Вы знаете, есть некоторые лекарства сегодня в аптеке, которые удостоверены десятилетиями, что они приносят пользу. И никто, не сомневаясь, выписывает их и берет, и получает исцеление. Так здесь это лекарство проверено уже двумя тысячами лет и миллиардами пациентов, что тот, который родился в Вифлееме две тысячи лет назад, который вырос в Назарете, который умер за грехи всех людей, который был погребен, на третий день воскрес, вот этот простой факт, он исцеляет сердца на протяжении двух тысяч лет, и нет никаких противопоказаний чтобы использовать это лекарство, по факту.